Хочешь мы эту сосиску вместе съедим? Хочу. Раз, два, три. Да. Что-то муж очень быстро встретились. Но ты уверен, что середина сосиски была именно на этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски. Не осталось Гав Где моя котлета? А? Ты где оставил ее? Я ее спрятал О, молодец А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет Ее никто не найдет Я ее очень хорошо спрятал Да? А куда же ты ее спрятал? Вот сюда